То есть вы, молодые, горячие, прыгаете в поезд на ходу, и следующая станция успех? Я достану деньги. Изи мани, чувак. Изи мани. Дайте шоу вам! Давай лучше на тебя кредит возьмем. Короче, заказ есть, дядьки, шкаф надо собрать. Это реально круто. Сходи по-нибудь. Слушай, ну надо опять помочь молодому музыканту. Ты меня слышишь? Нам ведь нужно шоу, так? Ну, тогда остается один вариант. Вялый какой-то. А ты машину его видел?